Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Магивара И сегодня я получу особые награды от суперсалов, которые можно получить только с сайта И перед началом я пройду квест на 500 жетонов для того, чтобы прокачивать свой Бравл Пасс Потихонечку будем двигаться к флоуму и тогда мы уже откроем 70 уровней Бравл Пасса и покупно. Загружаемся в каточку, со мной Эдгар, не знаю зачем его здесь юзают, но в целом... В прошлой катке, когда я здесь играл, пытался выигрывать. Эдгры со мной играли ужасные, Они про практически ничего не делали. Ну вот здесь вот, конечно, залетает на меня противник. И я не особо держал дистанцию. Вот из-за этого моя... я поплатился. А здесь, конечно, напихивает брок урона. Но в целом я здесь от отыгрываю позицию. Сразу же убиваю его. На меня прыгает Эдгар. не знаю почему он так сделал какую-то глупость совершил и поэтому он отлетает в респаун. здесь я ультую сразу же по сейфу у них уже практически 50 50 процентов остается 70 и мне кажется с эдгаром будет заход то что надо Он пытается на меня взлететь но я держу дистанцию для того чтобы не умереть заберем с одной очереди Альта, и в целом, посмотрите, что сейф. Мы его просто счищаем. Очень хорошо идет все. И победа. Плюс 8. И выиграть бой 8 раз. Мы за это получаем 500 жетончиков. Квесты клуба. новой недели. Посмотрите, сколько у меня монеток. Много, да. Новое столкновение. Все ли, Ничего. И у меня сейчас на данном этапе 37 уровень. Напишите в комментариях, какой у вас. И я, кстати говоря, могу выбить Сэма, просто открывая боксики. Но это я не буду делать, я просто куплю его и просто открою. Ну что же, давайте начнем открывать 18 моих наград, которые я получил благодаря просмотру чемпионата. Да, это всего лишь таки а, сайт, на котором мы просматриваем чемпионат, и за это... Если мы привяжем аккаунт свой к этому э, сайту, то, соответственно, нам на аккаунт будет начисляться награды. И вот, типа, вот самый крутой это пинтик. Такие красивые. Они доступны только благодаря тому, что вы смотрите, ставите ставки и тому подобное. Это очень даже неплохо. В игре их получить невозможно. Только благодаря вот э, другим источникам. Конечно же, награда не особо очень. Э, Прибыльные, так сказать, немного их, но в целом, что дают, тут уберем. И вот самая классная награда, пинсик, вот такой вот смайлик, очень красивый, достаточно Значимая награда, ради которой можно и посмотреть, и повыполнять квестики. Вот и последняя моя награда, 10 монеток. И если вам понравился видеоролик, ставьте лайкосик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.